Если вы думали, что сегодня я буду писать сценарий, то вы ошибаетесь. Как минимум по двум причинам. Во-первых, писать сценарий на запись – это охереть какой спойлер. И во-вторых, такой контент будет неинтересен и будет скучно смотреть видео. Перед тем, как начать писать сценарий, необходимо уже иметь некую базу. И сейчас мы эту базу будем создавать. Для начала я хочу а, создать мир, в котором а, будут проходить все наши основные события. А, ну, во-первых, давайте создадим город, а, в котором наши персонажи будут жить. А, у меня уже в голове есть некий концепт этого города. Из уроков истории я знаю, что в древности города строили в основном трех секторов. Черта города, в котором люди уже живут. Далее город делился еще на две секции. Значит, в центре жил, жила свита, управление города, так сказать, хан и его окружение. Во втором секторе мирные жители. И в третьем секторе жил, жила армия. Как я сказал, я хочу а, применить данную концепцию и к моему городу, а, но немножко масштабировать ее. Значит, основная часть, в которой живут люди, все люди, давайте вот так вот отметим, жители, Далее у нас а, идет часть, ну, художник из меня так себе, фермерские угодья. Эта часть, она обеспечивает едой центральную часть. Третий круг, внешний, грубо говоря, леса, это внешний круг, который а, защищает а, то, что находится внутри. А, значит, по внешнему кругу я буду делать... А, Записи отдельно, возможно, даже не на запись. Нам сейчас более интересны два внутренних круга. Фермерские угодья и центр города. Мне очень сильно хочется, чтобы город был расположен на распутье реки. И при этом, чтобы река разделялась непосредственно в центре города на две части. То есть, допустим, она секет с севера и где-то в центре города разделяется ровно на две реки и образует тем самым трехлучевую звезду. А вот теперь хочу разделить административную часть от спального района и от рабочего района. Мне всегда хотелось административный центр поставить в правую часть. Почему-то мне казалось, что здесь будет удобнее расположить спальный центр, спальный район. А здесь, так сказать, рабочий. Теперь, что касается дополнительной обороны. Если мы вернемся к лесам, Каждый лес будет разделен на мини-сектора, и в каждом секторе будет свой лесник, или вернее даже сказать, наверное, по два лесника, то есть будет хижина лесника и два лесника. Они будут патрулировать свои районы э, на предмет каких-то незаконных деяний, на приближение врага, на побег, наоборот, из города, и все в таком духе. Лесники – это люди, которые первыми будут видеть врага, Лесники это достаточно, ну, если выражаться современным языком, скилловые люди. Это мастера своего дела. Один лесник стоит, ну, наверное, так сказать, десятка пехотинца. Вот. Это внешний слой защиты. А, насчет второго. Это будет некая сфера. Возникновение этой сферы очень интересно. Год за годом а, урожая становилось все меньше и меньше. И э, в какой-то момент э, правители государства приняли решение установить купол, который бы позволял контролировать э, погоду внутри и таким способом восстановить урожай. Со временем эту сферу начали улучшать и дошли до такого момента, когда люди которые поддерживают эту сферу, они могут видеть, кто проходит сквозь эту сферу, враг, не враг. Правительство это сочло только лучшим и начали направляться уже в области защиты, чтобы эту сферу использовать как некий дополнительный щит. Шло время еще больше и, наконец, теперь ее первое. Основная функция это непосредственно защита, а климат перешел на второй план, и теперь третий уровень защиты это защита непосредственно жителей. На третьем уровне у нас стоит уже стена, которая выступает в качестве барьера. Система какая? Если лесники замечают некую тревогу, что-то идет не так, они это сообщают главам своим, и те командуют, чтобы все фермеры, которые находятся во втором секторе, эвакуировались в центр города. А армия, наоборот, выходила на свои посты на стенах. Таким образом, пока лесники задерживают врага, пока они справляются с ними, у фермеров есть возможность вернуться в центр города. Конечно, я отвык говорить на камеру, жесть, как отвык. Последнее, наверное, что хочу сейчас сказать на это видео. Он защищается не только по периметру и сверху сферой, он защищается на все 360 градусов, в том плане, что он под землей защищается тоже. То есть вот у нас здесь стена, которая защищает центр города третий сектор здесь у нас второй сектор и сфера она не только сверху защищает но и снизу соответственно это все не просто так это из-за того что в городе имеется сеть катакомб причем я предполагаю что их размер аналогичен размеру самого города ну возможно только немного меньше, в подземной части города все население города способно поместиться и проживать там в течение нескольких э, недель, наверное. И вот действительно последнее, что я хочу сказать. У меня есть несколько вариантов названия этого города, но ни одно из них э, не окончательное. У меня когда-то была версия названия этого города оттуда с ударением на А. Э, когда-то в шутку я его назвал Донган с ударением на «г». Также у меня была версия назвать город Туба, но ни одно из этих названий мне не нравится, и я хочу предложить вам написать в комментариях свои идеи для названия этого города.